Как смотреть Триколор на компьютере, телефоне, на любом устройстве, которое имеет доступ к интернету. Что вам для этого нужно сделать? Необходимо зайти на сайт Триколор. Найти его очень просто. Напишите в поиске Яндекс Триколор и вот официальный сайт. Ссылочку дам в описании этого видео. Красная заметная кнопка «Смотреть онлайн», если вы заходите именно с компьютера. Показываю именно вариант на телефоне выглядит может чуть чуть по другому скорее всего слева будет какое-то меню нажимаете на кнопочку смотреть онлайн для того чтобы войти в свой личный кабинет необходимо нажать вот на такой значок со стрелочкой вводите свой номер телефона который у вас привязан к профилю триколор либо айди триколор ID триколор это вот это длинное число проще сделать через телефон Вбиваю свой номер телефона. Он должен быть у вас в личном кабинете триколора привязанным. Нажимаю кнопочку продолжить и жду смс-очки. смс приходит достаточно быстро. Ввожу код из смс Он четырехзначный. Нажимаю войти и пожалуйста смотрите фильмы, сериалы, программы достаточно много фильмов абсолютно бесплатных много фильмов по подписке которые у вас выбраны в профиле Триколор вот у меня сейчас пакет единый очень удобный пакет громадное количество каналов Каналы в хорошем качестве и очень хорошем. Есть каналы 4К. Что мне очень нравится при просмотре. Смотрите вы это все без рекламы. Я, конечно, любитель посмотреть фильмы и сериалы с каких-то э, сериальных сайтов. Но их постоянно банят. Идет постоянно какая-то навязчивая, мягко говоря, реклама. Здесь никакой рекламы. Нет. Смотрите, наслаждайтесь качественными фильмами без рекламы. Ваши знакомые и родственники могут смотреть через приставку на даче. Вы можете смотреть у себя дома, используя домашний интернет и любой гаджет. Либо, как я это делаю, с компьютера, с большим монитором и с хорошим звуком. Если вам это видео показалось полезным, пожалуйста, что-то нажмите, напишите, буду вам очень признателен.